Привет, друзья! В моем селе я одна с вышивальной машиной, поэтому, когда соседка узнала, что я с помощью техники творю чудеса, она попросила сотворить меня надпись на своей униформе, а я согласилась. Обычно я делаю файлы вышивки вручную, оцифровывая каждый элемент, но в этом случае решила попробовать одну из надписей отработать с помощью автоматической конвертации шрифтов, установленных на Windows. Я открыла программу. Выбрала инструмент, ввела название и выбрала подходящий шрифт. Поскольку надпись достаточно мелкая, подруга моя непривередливая, я решила выбрать максимально простой шрифт без засечек. В настройке надписи я внесла немного изменений. Во-первых, уменьшила плотность. Для мелких надписей я всегда так делаю. А также установила нижний слой на строчка по центру. На всякий случай проверила компенсацию. 0,2 вполне достаточно. С буквами «Мармалад» пусть вас не удивляет название, действие происходит в Болгарии. Пришлось немного помучиться. Качественного изображения в интернет я не нашла. Поэтому при создании ориентировалась на свое чувство прекрасного и на те контуры, которые отображались в программе после загрузки изображения. А вообще, я считаю, что тенденция среди вышивальщиков требовать от заказчика качественный фото – это мовитон. Заказчик в большинстве случаев не в курсе пикселей, антиалайзинга, вектора, ему они до фонаря. Он хочет вышивку, значит надо либо найти к нему подход, либо отказаться от заказа, если не можешь удовлетворить его потребности. Итак, файл готов. Осталось только решить, как его вышить. Если бы не было внутреннего кармана, все было бы просто. Запялил стабилизатор, клей, спрей, положил изделие и вышел. Но у нас тут есть мешающий элемент. И я решаю сохранить свою работу как два независимых файла. С помощью смывающегося карандаша определяю место расположения надписи логотипа. Для надписи определяю нижнюю базовую линию, а для логотипа верхнюю. Запяливаю стабилизатор, прыскаю клеем-спреем, размещаю изделие в пяльцах так, чтобы область, где будет располагаться вышивка, попала в область вышивания, а вот карман туда не попал. Аккуратно расправляю материал и специально для начинающих показываю, как прикрепить изделие булавками. Они, кстати, тоже не должны попасть в поле вышивания. Размещаю пяльцы с изделием в держателе так, чтобы при вышивании рукава и другие части пиджака не попали под пяльца. Выбираю дизайн и с помощью функции Pinpoint, которая, хвала богам, никогда меня не подводила, выравниваю надпись относительно линии. А затем выбираю нитки Мадейра Катона 80, тонкие прекрасные нитки, которые я использую для вышивания мелких объектов. И несмотря на то, что шрифт был создан на автомате, все получилось идеально. Скажем спасибо производителю программы Бернина и ниток за наше прекрасное вышивание. Вынимаем пяльцы из держателя и аккуратно оторваем изделия от запяленного стабилизатора. В нашу задачу входит оторвать только ту область, где выполнялась вышивка. Теперь отрезаем небольшой кусок этого же стабилизатора, но ну, чуть больше размера отверстия. Прыскаем сверху клеем-спреем, накладываем кусок стабилизатора и дальше все то же самое. Клей-спрей, изделия, пинпоинт, аптека улицы, фонарь. Повторяться, я думаю, нет смысла, поэтому просто прокручу видео в быстром темпе. По окончании вышивания отрываем стабилизатор, удаляем остатки карандаша текстильного и проводим ВТО. А, кстати, все это можно выполнить на невероятно удобном нижнем самоклеющемся стабилизаторе, но об этом в другой раз. Всем хорошего дня!